Нах. Nah. Ну, пошла. Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал. И по мне... Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. за даром не работают.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 И повозки, она заехала в болото. А вот и повозка. Полоска утыканная стрелами. Повозка, утыканная <связываем> стрелы. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Стрела. Об этом он не упоминал. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью? Леон вряд, Что, драться расхотелось? Я на этой коробке говорил, заляпаны кровью человеческой.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 Привести в чувство. Подъем. Подъем! Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на полоску. Ефрейтор Янгер 6-я Тимерская дивизия, второй полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт.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 Славные Виктории в сражениях с Нильфгаардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото, я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста. Спасибо еще раз. Во век Тимерия не погибнет, если мы.. Спасибо еще раз. Во век Тимерия не погибнет, если мы живем. слыхали разве что здесь Грифон рыч? Сперва черные, к вам пришли, теперь Грифон... Давай по двое! Собакок высоко, до Императора далеко. не божьи с этим Грифоном. Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Ты мыслов. Ш -ш -ш. Слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да, они опаснее волков. Я собираюсь на охоту. Где-то нашел нильфгаарцев, которых убил Грифон. А, понял. Вы ведьмак, убийца-чудовищ. Это о вас в деревне говорят. А -а -а. Я вам покажу дорогу, конечно, но... Собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что, ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют до да задушат. Мужика убьют для забавы, корову на мясо. А дурнягу? ради что пнут походя. Но избиваются эти шавки в стае, Голодные, исхудавшие, все в струпья. Поздно. Они уже на кого-то напали. Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите, не хочу я об этом говорить. Не настаиваю. Ты что, покажешь, где нашел нельфгаарцев? Ты знаешь что-нибудь об этом грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу, так что даже Грифон не приметит. Здесь Один лежал там У пенька Без головы Второй висел на ветке Кишки у него свисали аж до... Берегите себя Я справлюсь Это не первый грифон, с которым я имею дело И, вероятно, не последний Хорошо, если так Будьте здоровы. Земля черная от запекшейся крови. Нельгарцы здесь что-то отмечали, но Грифон их прервал. Лагерь. давнишние они глубже солдаты в доспехах наверное не в Грифона, точнее то что от него осталось тело пролежало несколько недель он был еще жив когда грифон его сюда принес и долго умирал кости корови собачьи человеческие останки за несколько месяцев самка личинки в ранах уже вылупились значит она мертва по крайней мере неделю.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 Дожгли. Это мог сделать только человек. не мешаю. Наоборот. Передай ко мне двоегрот. Это такой красный цветок. Но ну, вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано, но кое что я в травах понимаю. Например, что двоигрод ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Это грифон ее подрал.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 Все, что мог. Ра возвращаться к Весемиру. миру oh!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 Вели складва. Бабка моя как Кузнецов, сынок, Мужики А попал. я сегодня получил Речка. Золотая Нива – очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на все округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, что ты будешь делать, когда мы найдем Янифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Кайер Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нилифгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Он где-то рядом. Пойдем, здороваемся. Погоди, возьми -ка. арбалет выиграл его в карты пока тебя дожидался вдруг пригодится ведьмак с арбалетом предлагаешь нарушить традицию ну хватит разговоров надо грифоном заниматься. Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак, иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме.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 Перестал стал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся! А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел! Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В зиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать. Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Севера на слышно бригади